Приветствую вас, уважаемые львы и львицы. Сегодня мы с вами будем смотреть, что будет происходить в ближайшее время. В вашей жизни, когда Венера будет двигаться по знаку зодиака Овен. Овен для вас это символический девятый дом. Девятый дом связан с дальними поездками, за границей, с путешествиями, с парни, партнерами издалека, а также высшим образованием и чужой философией. Ну и в принципе с философией. Чем интересна эта Венера? Венера, во-первых, она начинает новый астрологический год, поскольку вместе с Солнцем она входит в этот знак и дает старт очень многим делам. Повышается активность творческая, появляется желание, силы что-то творить новое, что-то начинать. Наконец-то люди после долгой зимы просыпаются и начинают действовать. Сама по себе эта Венера очень страстная, импульсивная, как правило, она дает знакомство, да, то есть можно знакомиться на этих периодах, но на в основе, отношения могут быть секс и страсть это период когда не захочется долго ухаживать за человеком захочется его завоевать очень быстро и красивыми поступками ну для вас это овновская энергия она очень родственна и в общем то даже похожа на вас поскольку вы тоже завоеватели и знаете да как применить свои чары как поухаживать за человеком чтобы полностью и быстро его покорить что еще интересно, в этот период также возможны импульсивные траты денег вложения но в вашем случае будут для этого благоприятный период, но не весь период будет хорош для того, чтобы вкладывать крупные суммы То есть, хотелось бы предостеречь, сначала подумайте очень тщательно продумайте а затем уже вкладывайте и я бы сказала так где-то после 4 числа После 4 апреля возможны какие-то какие-то глобальные начинания вот по теме 9 дома. И по поводу вложений крупных, там уже лучше после 12 числа. Если вы, например, что-то захотите купить крупное или, или продать, но ну, здесь больше, конечно, на покупку срабатывает. Это уже после 12 апреля, после новолуния. Ну а сейчас смотрим, с каким настроением вы вступаете. Ну, вы достаточно активны, веселы, наполнены. И, конечно, самая главная проблема, которая вас волнует, она уже давно длится, это проблема, связанная с работой. Возможно, многие из вас уже претерпели какие-то трансформации, сложные переходы, реорганизации. У кого-то могли быть проблемы по здоровью, поскольку работа и здоровье это одно и то же. Но, тем не менее, сейчас вы более-менее в каком-то таком стабильном находитесь положении. И вроде как ничто беды не предвещает. То есть, продолжаете удерживаться. На том уровне, на котором вы сейчас находитесь. Что же касается взаимоотношений с партнерством. Здесь у вас, конечно, Сатурн образует квадрат к Урану. Вы знаете, я могу сказать так, что те партнеры, которые возле вас, они могут быть несколько такими эксцентричными. Вам может быть с ними сложно договариваться, сложно решать какие-то вопросы. И эти люди, они могут быть непосредственно связаны с вашей карьерой. И такое чувство, что от них зависит ваша карьера, ваше будущее. И вам приходится под них подстраиваться то есть действовать как-то неординарно или их действия вынуждают вас как-то реагировать на происходящее очень быстро постоянно нужно быть собранными я бы еще хотела обратить внимание на то, что необходимость быстро действовать и принимать, принимать решения в экстренном порядке в данном периоде может коснуться львов, родившихся период с 27 июля по 7 августа. Запомните, с 27 июля по 8 августа. Теперь, дальше. До так, в конце месяца, то есть последняя декада месяца Меркурий будет соединяться с Нептуном. Для вас эта зона Восьмого дома, если я не ошибаюсь, да, так, седьмой, да, восьмой дом, это дом чужих денег. Смотрите, до конца месяца у вас есть шанс получить какие-то ресурсы, начать дело на чужих ресурсах, может быть, получить даже кредит, будет возможность получить деньги. Те, на которые вы рассчитываете. ну Как-то вы, знаете, выгодно решить, выгодно решить проблему с пользой для себя. Будет возможность проманипулировать. Но, тем не менее, сами постарайтесь не попадать на уточку манипулятором, поскольку здесь достаточно такое жесткое соединение. Нептун это мышление, не мышление, а, знаете, Меркурий мышление, а Нептун, он рассеивает мышление. То есть человек может оказаться во власти собственных иллюзий. Но это не время принимать какие-то очень важные решения до конца марта. В плане получить, да, но в плане отдать, не спешите. Теперь, в период с 4 апреля у нас Меркурий становится переходит в знак зодиака овен очень активный опять у вас еще то есть уже трижды активизируется сфера связанная с заграницей с заграничными партнерами ну вот я так кто хочет отдохнуть попутешествовать то конечно же для этого очень благоприятный период у кого деятельность связана с дальними поездками с дорогами с путешествиями тоже ну вообще с компаньонами издалека то для вас это благоприятное время возможно кто-то мечтает переехать Поменять место жительства куда-то уехать далеко, другой город именно это не в пределах города, а дальше то тоже можете рассмотреть этот вариант. Теперь важность также этот аспект подчеркивает важность коммуникации. Вот с 4 по 14, особенно это будет активно. Так, По 12 апреля смотрим, что у нас здесь будет. 12 апреля произойдет новолуние в Овне. Это как раз период, когда вы уже подойдете к решению каких-то очень важных вопросов в вашей жизни и будете уже четко действовать. То есть любые какие-то активные действия, связанные с глобальными переменами в вашей жизни, то, конечно, вот желательно планировать на 12 апреля. Ну, скажем так, будет просто их легче осуществить после 12 -го значительно легче до 12 закрываем все дела а после 12 уже действуем делаем что-то новенькое то есть, что касается нового то лучше после 12 числа хотя сам по себе ну, начало апреля оно достаточно благоприятное четкое и единственное на что вам на что вам нужно обратить внимание это свое здоровье здоровье и стараться удержаться на рабочем месте Хотя здесь еще знаете, вот конец, вот 11 12-е, мне здесь не очень нравится. Сейчас я посмотрю. Так, 1-е, 2-е, 3-е, 4-е, 5-е, 6-е. Ну, это как будто бы по здоровью может что-то отобразиться. Здоровье. 10-е, 11-е, 12-е, 13-е, 14-е. Обратите внимание, особенное на свое здоровье в это время. Спасибо. Ну, если вдруг там будут какие-то проблемы, на что вы раньше не обращали внимание, то все-таки есть смысл, наверное, показаться врачу, обследоваться, ну то есть уделить себе особое внимание. Я это так вижу. Ну что ж, а более подробно мы сейчас посмотрим на таро. Иерофант. то есть это люди предсказуемые, уверены как люди предсказуемых, уверенных в себе, которые настроены на сотрудничество, в общем-то очень благоприятно. Вы для них будете выглядеть хорошо. Давайте посмотрим вашу финансовую сферу. Здесь, возможно, новые предложения, новые начинания. Давайте уточним. Да, вы можете получить деньги или же очень важные документы которые будете воспринимать как награду, как подарок то есть какие-то приятные новости для вас если вдруг вы решитесь подавать резюме, то да, это время подходит для этого, давайте посмотрим что у вас на работе, на работе переживания, сердце болит что-то что вам там дается нелегко давайте уточним, что вам там дается нелегко, ну во-первых, много работы ну честно говоря, я не вижу, чтобы вы там сильно перетруждались, ну может быть вы переживаете из-за из-за чего вы переживаете? Ну, за денег вы переживаете, из-за из-за чего? Из-за какого-то человека. Вы знаете, у вас там есть некоторая двойственность. Может быть, либо еще одно предложение, и вам вы находитесь в состоянии выбора. А может быть, вы в некой неопределенности, или вам что-то пообещали, но еще не выполнили. Ну, вот, как будто бы дальше обещание дело не, дошло, не зашло. То есть вы оговариваете в, не, в некотором таком, знаете, ну, это не подвешенное состояние, но вы еще решаете. То есть вы находитесь в неопределенности. Ну, давайте последнюю уточним. Ну да, вам стоит принять решение. Как только вы его примете, то все станет на свои места и принесет перерождение. Что-то будет новенькое. Я могу сказать так, если вам будет предложена новая должность или новое место, или какая-то новая работа, то есть смысл на нее соглашаться. Ну, давайте уточним вообще в целом, что вас ожидает в карьере. Карьера зависит от некого короля, кубкового. Это рыба рак скорпион. Для женщин это может быть мужчина, который может стать вашим мужем. Но для мужчин это некий партнер, руководитель. И Здесь еще и проигралась королева. Для мужчин это может быть воздушная королева, близнецы, весы, водолей. Ну, интересно, конечно, карьера, все зависит. Ну, и здесь борьба, борьба, отставление свое место под солнцем. Споры, могут быть спорные ситуации, будете спорить, решать. Но в конце концов, вы получите необходимую вам помощь, и ситуация решится благоприятно. Ну, по крайней мере, можете рассчитывать на то, что вы рассчитывали. Теперь, что касается ситуации в домах, в семье. Ну, давайте посмотрим. Здесь что-то интересненькое такое, знаете, воинственно настроенное. Воинственно. А что? Давайте посмотрим, в чем война. А, касаемо того места, где вы живете, знаете, такое впечатление, что вы хотите что-то ломать, что-то строить. Ну, здесь аспект, связанный именно с местом проживания что-то хотите сделать по-своему. И, и с вами не согласны. С вами не согласны, вы хотите порешать по-своему. Да, и прикладывайте немало усилий для того, чтобы своих домашних поставить на свою привести к своей точке зрения, чтобы свою точку зрения им насадить. Хорошо, что вы любви. Здесь, возможно, да, новые знакомства рыцарь кубков, вернее, рыцарь чаш. Император идет, мужчинка, интересный такой, но для женщин это человек, который уверен в себе, возможно руководитель, имеет какой-то свой небольшой бизнес, может относиться к знаку зодиака овен, но ну, не обязательно. Ну, давайте для мужчин, ну для мужчин здесь идет скорость, скорость. То есть если хотите, то действуйте быстро. Тогда есть шанс завоевать. Но все-таки это больше для женщин. Здесь проигрывается снова мужчина, который будет вас завоевывать. Воздушный, близнецы, весы или водолей. Ну давайте посмотрим главный свет. Очень много общения, вижу, вокруг вас много людей в данном периоде. совет вам побыть вообще наедине с самим собой и больше доверять своим собственным мыслям, своей интуиции. То есть не поддаваться ни на какие уговоры и не идти ни на какие компромиссы и уходить от искушений. Опять же, здесь для женщин ну и для мужчин есть указание на то, что вот некий мужчина, король посохов, он может вам чем-то помочь. То есть мужчина, который относится к одниной стихии Овен, Лев или Стрелец, но при том условии, если он значительно старше вас по возрасту. Если нет, то здесь наоборот указание, ну, как-то все-таки самоустраниться само или от, нет, самоотстраниться. Так вот, да, отстраниться немножечко. Все-таки отшельник он часто указывает на поиск внутренней духовной гармонии на самостоятельный поиск от внутренней духовной гармонии, но по внутренний какой-то диалог, который происходит у нас с самими собой. Ну что ж, надеюсь, мой прогноз был для, был для вас полезен. Ставьте лайки, комментарии, и до встречи в следующем периоде.